Кристина Асмус после развода осталась жить с Гариком Харламовым в его доме. Резидент Comedy Club занимает первый этаж, а звезда текста второй. На днях бывшая же наша Умена заявила, что не намерена покидать чужой особняк на рублевке. Кристина Асмус прекрасно себя чувствует в доме Гарика Харламова. Актриса опубликовала в соцсети пост о своей жизни на Рублевке и призналась, почему на самом деле не хочет переезжать из коттеджа площадью 473 квадратных метра в московскую квартиру. В особняке несколько спален, ванных комнат, есть бассейн, кинозал и тренажерный комплекс. Знаменитость добавила, что подруги часто советовали ей загородные отели. Но ведь за них нужно платить. Я не понимала, в чем смысл, если у меня все то же самое, только бесплатно, уточнила Асмус. Напомним, в конце 2022 года выяснилось, что Асмус и Харламов до сих пор живут под одной крышей. Раньше Кристина заявляла, что Гарик не позволяет им с дочерью съехать. Да, мы живем втроем все это время. Но угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей, писала артистка. Юморист, комментируя ситуацию, заявил, что не понимает недовольства бывшей жены. Ведь она живет на всем готовом, ей не приходится даже платить за коммунальные услуги.